Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале ПТ Горбатюкс. Сегодня у нас урок номер 124, и его тема: translate these sentences from Russian to English. Переведи эти предложение с русского на английский предложение вопросительное итак, начнем с первого ты можешь идти по этой тропинке? вопрос can you walk? ты можешь идти? can you walk? walk, ходить пешком, гулять to go for a walk, ходить на прогулку вообще прогулка walking не wack, не wack Вэк работать. Вэк работа. Can you, can you walk? Ты можешь идти по этой тропинке on this без Тропинка. А как краткий ответ? Я могу. I can. Я, мог... Я не могу. I can not. Это краткий ответ. Давайте возьмем еще. Одно предложение. Ты можешь карабкаться по этой скале? Э, скала это рок. Скала может быть или утес это клиф. И как мы скажем, вопрос, ты можешь карабкаться по этой скале? Can you climb карабкаться он this рок? Ответ я могу. I can. Краткий ответ я не могу. I can not с чего начинается вопрос с can такой будет и положительный ответ и отрицательный ответ с тем же can давайте еще возьмем один пример коза это типичные животные вопрос is goat Коза goat. type animal A type animal animal типичные животные какой будет Yes, да, she is Или yes, it is Всего начинается с is, так и заканчивается Yes, it is Отрицание No, it isn't Или it можно заменить на she Давайте еще возьмем предложение такое Пти Птицы имеют крылья? Do birds have wings крылья. Птицы birds. Птица bird. Do birds have wings? Ответ, да, имеет короткий ответ. Yes, they do. Да, они имеют. Они не имеют короткий ответ. No, they do not. С чего начинается вопрос сду, так и будет отрицание или утверждение в кратком ответе. С тех же частиц. А, давайте дальше. Ты можешь э, прыгать через эти кусты. Кусты, бушис, куст, буш. Прыгать jump. Can you jump через through the bushes через эти кусты? Yes, I can Да, я могу, краткий ответ Я не могу No, I can not Ну, давайте еще возьмем какое-нибудь предложение Может забор скакать или прыгать? Как поставим этот вопрос на английском? Can a fence Fence – это забор Прыгать, скакать, на английский, может быть ну, допустим, галоп. Can Sven галоп может и э, забор э, прыгать галопом. Положительный ответ, как бы, yes. It can. Да, он может. Или он не может. No. It cannot. Он не может. Он не может. Давайте еще возьмем какое-нибудь предложение. Ты можешь надеяться на свои ноги? Надеяться, hope. Ноги, legs. Ты можешь надеяться? Can you hope on your legs? Да, я могу. Yes, and yes I can. Я не могу, краткий ответ. No. I can not с чего начинается вопрос Также и будет отрицание с тем же модальным глаголом или с частицей джемпер и полувер это одно и то же в следующее время is a джемпер the same as pulver? is a такой же the same как The same as Как полувер Yes, it is Да, такой же Или No, it is not Ботинки м, делают из хлопка А Boots э, Made Обычно Usually of Cotton Cotton хлопок ботинка обычно делает из лобков а boots ботинки обычно usually южелы делают made из of cotton yes say а с чего начинается ответ положительный э, с, с какой э, с какой частицы или глагола так и краткий ответственный yes they are да ботинки делают но ботинки не ботинки делают из кожи как мы скажем нет не из хлопка no they are not ну давайте для закрепления еще один какой-нибудь пример люди носят кепки на своих головах вопрос люди people множественное число Ученики пью-пью. Do people уве, носить носят caps, Кепки или шапки? На no. он своих their головах. Heads. Yes, they do. Положительный ответ. Да, они носят. Или no they do not. Нет, они не носят. На этом, дорогие друзья, наш урок закончен. Я желаю вам удачи, успехов. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго. So long. Bye. Пока. Вы были на берегу огромной русской реки. Ени-Сей. Это Сибирь.